Всем привет и сегодня в этом видео мы поговорим с вами о действительно крутой фишке для ваших айфонов, про которую почему-то мало кто рассказывает, как из блогеров, так и сама Apple практически ничего нам об этом не рассказала. В этом ролике мы поговорим о действительно классном лайфхаке, который позволит сделать уникальные снимки и фотокадры на ваш iPhone. Подойдет абсолютно любое поколение, начиная с iPhone SE 6s и кончая с самыми продвинутыми смартфонами, как iPhone 11, iPhone 11 Pro, Pro Max. Досматривайте это видео до конца, будет интересно. Обещаю! Погнали! Длинная выдержка позволяет создать фото с эффектом как бы тянущихся предметов. Например, такой вариант съемки применяется для фотографий быстро пролетающих машин по шоссе в ночное время суток. Чтобы добиться точь-в-точь -точь такого же эффекта, вот прям один в один, как на самых дорогущих камерах только на любом iPhone, заходим в камеру, активируем функцию живое фото и при помощи этой штуки делаем обычную фотографию. Далее открываем только что сделанный кадр, тянем его наверх и снизу у нас появляется плашка со всем возможными эффектами. Нам нужно выбрать самый последний, длинная экспозиция. Применяем, сохраняем и смотрим на результат. После, чтобы фотография выглядела красочнее, ее можно чуть-чуть подредактировать. Такую фотографию можно установить в качестве обоев на ваше устройство, а также такое не стыдно будет запостить в Instagram и поделиться с вашими друзьями. Теперь пусть попробуют угадать, как сделать так же. Такие дела.